Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Мы продолжаем говорить о самом главном жизненном ресурсе человека ⁇ это здоровье. Мы от него зависим, зависит наш успех, в принципе, во всех сферах деятельности. Традиционная китайская медицина является одной из частей китайской метафизики, очень важной и самой древней. В основе традиционной китайской метафизики является трактат «Желтого императора о внутреннем». Этому большому труду, ставшему учебником для всех поколений, около 3000 лет, и в него собран весь опыт врачевателей Древнего Китая. Именно в этом каноне, основанном на законах природы, дается объяснение, что разрушает здоровье человека и долголетие, и рекомендации, как продлить активную жизнь. Ранее мы уже говорили, что китайская философия и традиционная китайская медицина базируются на утверждении, что физическое тело и психологическое состояние, и энергетика человека взаимосвязаны. И они, конечно же, рассматриваются как единое целое и только так. В традиционной китайской медицине подход к здоровью является комплексным, целостным. Нет той проблемы, которая не затрагивала бы тело и не отражалась на психологическом состоянии. И наоборот, главное в традиционной китайской медицине ⁇ это индивидуальный подход к здоровью каждого человека. В статьях на нашем сайте мы упомянули о возможности через личную карту Бадзи увидеть слабые стороны организма, а значит обратить внимание на определенные органы своего организма. По теории традиционной китайской медицине все болезни можно отнести к внешним и внутренним. Если внешне, внешними причинами являются ветер холод жара сухость влажность летняя жара и связаны они с временем года и климатом то внутренние болезни вызваны психологическим эмоциональным состоянием человека вспомните что вы ощущали когда влюбились или поступили в тот институт о котором мечтали или когда на работе например вас обделили денежной премией или когда хотели припарковать свою машину а место которое присмотрели раз и заняли прямо перед вами все что мы ощущаем в определенных ситуациях это наши эмоции это наше внутреннее состояние реакция на какое-то событие каждый орган в теле человека согласно традиционной китайской медицине связан с определенной стихией имеет свою функцию все они взаимосвязаны по теории усин также каждый орган отвечает за определенную эмоцию эмоция радости относится к элементу огня а к органу в теле человека – это сердце, которое является вместилищем духа. Именно радость, смех, искренняя улыбка управляют сердцем. В чьей карте Бадзе нет стихии огня, может указывать, что человеку сложно открыто радоваться или он не видит причин для этого. Избыток же радости может ранить сердце. Эта зашкаливающая эмоция может привести к какому-то неконтролируемому Приступом. Например, известен случай, когда болельщик спортивной команды, которая выиграла очень важный матч, от радости умер. Сердце просто не выдержало мощную энергию. Разрушает сердце обида, ревность, зависть. Сердце в таком случае перестает вызывать эмоцию радости. Любой чрезмерности следует избегать. Чтобы сохранить сердце, важно уметь радоваться жизни гнев это эмоция стихии дерева а значит связана с печенью в теле человека если что-то не получается у человека или идет не по его плану он может проявлять агрессию гневаться частое проявление этой эмоции разрушающие сказывается на печени слабый или больной орган может способствовать тому что человеку сложно принять решение или может принять какое-то необдуманное решение только проявляя доброту, заботу, можно сохранить печень в здоровом состоянии. Эмоция, размышления, раздумья, тревоги связаны с селезенкой, желудком и относятся к элементу земли. Очень часто с большим количеством элемента земли в карте Бадзи человек любит постоянно, вот, постоянно пребывать в каких-то своих мыслей, муссировать внутри себя какой-то вопрос, ситуацию. Если бы я сделал так, а не так? Эх, надо было ответить вот так. Происходит постоянный внутренний диалог с оценкой прошлых событий, с самокопанием. Такое непродуктивное размышление нарушает энергетически селезенку, тем самым ослабляя ее. Старайтесь проявлять заботу, сострадание к другим людям. Приспосабливайтесь к быстрым изменениям в жизни. Это позволит сохранить здоровье этого органа. С легкими дыхательные функции организма и толстым кишечником все связано, все это относится к стихии металла. И связаны эмоции, грусть, печаль и тоска. Чрезмерная грусть опустошается, разрушает действия ЦИ, которая способствует поддержанию легких. Основной силой, основной, вот, если длительная грусть, может а, отразиться на человеке, как такое глубокое депрессивное состояние. И для того, чтобы это избежать, нам нужен энтузиазм и отвага. Это те эмоции стихии металла, которые следует в себе сознательно развивать, чтобы легкие были здоровы. А вот эмоция страха, испуга живет в почках. Этот орган относится к стихии воды. Китайские доктора считают, что почки – это внутренний орган, который транслирует нашу связь с предыдущими поколениями. У нас у всех есть какие-то страхи. И, как говорят психологи, все наши страхи родом из детства. При избытке стихии воды в карте Бадзи человек может постоянно чего-то бояться, проявлять эмоцию страха. А недостаток этой энергии может давать напротив Бесстрашие, приводящие э, тоже к бессмысленному риску. То есть во всем должен быть баланс. Итак, давайте подведем такие небольшие итоги того, что мы с вами сейчас только что проговорили. То есть любой чрезмерности в эмоциях стоит избегать. Всякая отрицательная эмоция, доставляющая нам мучение, страдания, оказывает влияние на наше здоровье. Вызывает в организме реакцию в виде симптома какой-то болезни. Отрицательные эмоции влияют не только на один орган. Начинает работать принцип, такой комплексный принцип начинает работать, то есть разрушается организм именно по усилям. Например, гнев, злость, который мы частенько можем испытывать, дает напряжение в печени и желчном пузыре что в свою очередь приводит к потере гармонии и постоянной обеспокоенности, а это нарушает работу селезенки. Обеспокоенность, излишняя тревога вызывает внутренний страх от неизвестности и влияет на почки. Страх влияет на причину потери радости, то есть ослабляется сердце. Теряя радость, человек идет к чему грусти и печали начинает плохо работать легкие и все идет по кругу да все идет по контролю в круге усин итак друзья постройте свою карту бацы на нашем сайте n ком в разделе в калькулятор калькулятор бацы и вы увидите свою карту, заполните там все свои данные, увидите карту, посмотрите на, на наличие всех пяти стихий в вашей карте, в карте судьбы, прислушайтесь к себе, проанализируйте, какая эмоция проявляется у вас часто если же есть уже какая-то болезнь тогда понимая какой орган страдает подумайте какую эмоцию на протяжении долгого времени вы проявляли в жизни то что человек осознает всегда можно корректировать если вы управляете своими эмоциями то они будут работать на благо вас если они управляют вами то будут разрушать ваш организм мы с вами все люди все сделаны по образу и подобию и мы должны понимать, что эмоции мы испытываем все, все эмоции все примерно одинаковые набор эмоций он одинаковый для всех и если уж с этой точки зрения смотреть, то не бывает плохих или хороших эмоций там, где есть одна эмоция, там будет какая-то обратная сторона и другая эмоция, то есть как и принцип усин, то есть инь и ян и для нас очень важен баланс то есть какая-то какое-то нейтральное состояние и основная задача сохранить свое здоровье через эмоции и психологическое состояние ну, за это сейчас наверное говорят уже все медицины мира да, что психологическое состояние настрой человека говорит о том заболеет он не заболеет выздоровит или не выздоровит. поэтому друзья Копите положительные эмоции от жизни и будьте здоровы! С вами была Пугачева Наталья.